Для поиска ранее поданной заявки и проверки ее статуса сотрудник выбирает под систему документа СДК. Далее находит раздел договора и переходит к списку ранее поданных документов заявки на оплату. Пункт регистрации договоров хранит список договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В пункте Акты хранятся созданные на основании договора с физическим лицом акты выполненных работ.